Совет Насколько я могу судить насчет хаджалы, в середине 90-х бывший президент Азербайджана Аяс Муталибов дал интервью российской газете Аргументы и факты и сказал, что провокация в хаджалы была организована азербайджанской оппозицией, чтобы устранить его от власти. Поскольку пашиняна не содержит в себе реальных оснований, поэтому говорить о том, что какой-то там журналист в аргументах и фактах когда-то что-то сказал и к этому привязывать сущности затянувшийся кровавый конфликт, это, по крайней мере, не, не, не то, что не рационально, это, это не объективно, говорит такие вещи, причем на таком уровне, как мирская конференция. Но президент страны дал достаточно убедительный отпор этим инсинуациям, и вообще ссылка на меня в данном случае она сама по себе удивительна и недопустима.